Ууу, -у, -у, у какая здесь клевая карта! Всё, вот это вот вот мой свин. Ууу, все вам увидели. Вот ап. <смех> Всем привет, ребята. <смех> да, и сегодня я вам покажу, как я создал свою игру. Вот, вот я здесь недавно наподобие играл. Вот, так. Ну вы понимаете, что это за рэд уже? Не. Нет, вы его не понимаете, потому что... Чё, не надо так стол делать. Вот. Ты что, один? Да, тихо. Так, вот. Короче, суть. Смотрите, босс. Смотрите, в чём смысл босса. Сейчас. Погодите, мы его пофиксим? Это будет как будто прыжинный. Так. Так, он будет как-то вот так вот. И сейчас смотрим, что у нас получилось. Вот он. Так. Ху ху ху Там написано, оказывается, 73. Ну, я тут подумал и хотел кое-что сказать. Ну да, я там кое что побуду. Так, вот, смотрите, не знаю. Так, вот он. Все, свин, я тебя выиграл, ребята, попробуйте меня найти. Напишите в комментариях, где я. Оказывается, я перепрятался. Ну все, придется выходить. Ой. Блин, придется мне. Сдых. Блин. Все. You winner. Все, я подошел. Сейчас я вам покажу, ребята, еще кое какую Одну карту. Да. Так, ну-ка. Вот она. Гонки три. Сейчас мы ее откроем и поржем. Что здесь было? Посмотрите премьеру ролика. Ребята, я как будто играю в какую-то неизвестную игру карту уи уи Какая классная карта уи Что? А я же разве не знал, что такое может быть? Ой, мне придется, ребята, задохнуть. А -а -а -а -а. Видели? Ладно. Я вам сейчас кочу. Еще покажу. Еще кое-какую карту. Вот он. Сейчас покажу. Вон. Вот у меня есть такая карта. Маруся ран. Сейчас я вам ее покажу. Тоже можете оборужить. Примерный заказ. Черепашка! А что с черепашкой? Стой с ней! С что-то не так. А что у нее там твердое, что ли, стоит? Или она не двигается? Я об этом потом в ответ сообщу. Примерный заказ. Что? Что? Вс, черепашка. Ну вс. Ребят, я вам показал все карты всем.